Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания Таро расклада — это сюрпризы июня. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала всеми методами, которые вы поддерживаете. Поддерживайте. Поэтому давайте. Я думаю, если что, все выбрали. Сюрпризы июня. Ну, Марина, как всегда, сюрпризы прогностику делает, когда уже июнь наступил. Это обычная практика, поэтому вот. Я думаю, все уже все свои какие-то варианты разобрали. Надо бы по карте. По карте одной. Так. Все, ладненько. Давайте. Если что, напоминаю, у нас спонсоры могут дополнительно спрашивать по раскладу какие-то вопросы, именно какие-то уточнения, то есть для себя. Вот. Соответственно, помним, знаем, да. У спонсоров есть такая прерогатива. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у нас красный вариант? Красный, красный, красный вариант. Давайте ваши сюрпризы июня. Можешь веселиться будете. Под классную музыку в машине. Ладненько, давайте. Что-то я вытащил очень много. Вытащил очень много и прям сразу не стал даже что-то уточнять. Ну, она тут нормальная. Ой, дорогие мои, если вдруг захотелось палками побить, будет есть кого бить. Будет есть кого. Ну вот здесь я бы сказала, в принципе, по сюрпризам. Здесь вы отдохнете на славу. Возможно, даже немножко, ну, даже в негативном ключе. То есть, я и сказала, если вам захочется вдруг палками помахать, козел отпущения всегда будет у вас рядышком. Поэтому, вот, короче, какой-то такой момент. Ладненько. Такие энергии у нас текут а, через карты. Так, семерка жезлов, десятка пентаклей, двойка жезлов. Солнце и четверочка чаш. Возможно, у кого-то какие-то дела, которые не, не давались. Возможно, как-то как-то, а как-то дайте немножко уточню. Кто-то здесь что-то очень сильно хотел, вот свою хотелку не реализует. Давайте, вот Давайте начнем с одного. М -м да, с рыцаря мечей, император, пятерочка жезлов и десятка мечей, колесо фортуны, шестерка, пентакли, повешенная тройка, чаша, звезда. Кому-то что-то, что-то не достанется. То, чего, возможно, очень сильно хочется. Дорогие мои, я бы сказала, даже немножечко хочется, либо какие-то планы будут, но, э, то есть будут планы, но они будут нарушаться очень сильно, и при этом я бы не сказала, что это даже очень сильно плохо. То есть здесь какие-то нарушенные планы, и то, что вам не дадут какую-то конфетку, это намного лучше, если бы вам ее дали. Вот я бы сказала, немножко в каком-то таком контексте. Возможно, кто-то будет гасить вашу, ваши гневные какие-то позывы. Как-то вот именно гаситься будут именно в этом, в июне месяце. Тоже могу предположить. Но я бы здесь я бы сказала, какая-то бы хотелка. Да, Возможно, также тяжелое тяжело состояние человека будет немножко улучшаться, то есть будет какой-то просвет в конце туннеля. То есть по императору, по рыцарю мечей и по пятерке жезлов. Но почему-то я прям хотела бы сказать, именно с шестеркой Пентакли после колеса какая-то хотелка по десятке мечей просто не удастся, просто порвется, просто не что-то вам очень сильно не дадут, к чему, возможно, вы очень сильно стремились, либо чего хотели. Вот возможно от злости что-то вот, что такое сотворить, тут тоже может именно под какими-то агрессивными нотками, но вам что-то не дадут, прям сразу отсекут нахрен, и это очень сильно хорошо. То это то же самое, когда отсечь ребенка от сахара, чтобы у него потом какая-то высыпание не стало. Здесь это одно. То есть это не весь сюрприз, поверьте. Далеко поверьте. Поверьте, далеко нет. Здесь, возможно, также негатив по пятерке. Твердость. По императору и м -м, рыцарь мечей некая прозорливость и вот доказывание своего здесь также могут как-то уйти по десятке мечей. Либо у вас, либо вы, возможно, как-то кого-то поставите на место. Также я могу сказать. И, кстати, будет у вас некий, если тяжело было в начале июня, либо как-то как в мае в конец, то есть будет какой-то просвет. Возможно, в середине, возможно, июня, если у вас тяжелый июнь начался, то в середине июня, я думаю, здесь просветы, какие-то положительные изменения в какую-то сторону, какая-то текучесть энергии у вас восстановится и будет какой-то некий внутренний хотя бы баланс и понимание того, куда вам надо идти. Но здесь я бы сказала немножечко от каком-то не финансовой, а больше такой мора... мораль восстановится. Это как мораль упала у команды, а здесь она восстановится. Поэтому вот. Поэтому а... вот так. И вот так. Вот, отлично. А давайте я думаю, да то здесь какая-то, возможно, мораль. А если в плане не дадут сидеть спокойно, нет, возможно, даже если, если что, если вы очень долго насидели какое-то место, долго чем-то занимались, долго, принудительно, что-то одно и то же делали, у вас не получалось, у вас, я бы сказала, немножко как-то сменится дислокация, возможно, возможно, вообще в июнь сначала вы будете как-то трудиться, как-то безбожно что-то делать, но при этом потом все это перевернется с ног на голову, что-то обрубится, и у вас какой-то некий отдых, и немножко распустится. Руки. Это для одного. Здесь немножечко еще есть другой, кстати, сюрприз: Семерка жезлов, десяточка Пентакли, двоечка жезлов, Солнце, четверком девятка дурак. Ой, кто-то здесь не надурачится. А, дурака Ляня. Здесь у кого-то дурака чистейшей воды будет. Не знаю, куда себя одеть, я вот, вот, давайте, дорогие мои, ну реально, ну здесь у кого-то такое, то есть, проиграется, то есть какой-то немножко вот спустя рукава, руковоляние. Я помню прошлый июнь, когда я там делала расклад, вот, похоже, какой-то такой момент был. Там тоже, что-то помню, было солнце, все дела, положительные карты. Потом четверочка. Вот аж вот у кого-то аж захочется почесаться вот все, все на свете, дабы чем-то себя бы занять. Вот здесь себя деть некуда будет. Все вроде бы вот будет все классно, я бы сказала. Будет все стабильно классно, даже по семерке, в десятке и в двойке. То есть вы будете сконцентрированы на каких-то, возможно, вещах, возможно, бытовых каких-то своих квартирах, возможно, какой-то семье, роднее будете печься, возможно, внуки, правнуки и тому подобное, либо дети просто здесь могут проиграться. И вот здесь, как деть себя, я бы сказала некоторым людям прям некуда. Это то же самое, когда мамочки в, в, в этом... Сейчас, как... Вы? Что у нас сейчас происходит? Изоляции! Вот здесь вот, чем бы себя как-то вот занять? То есть здесь вот именно от какой-то хорошей жизни уже будет, вот я устала, я уже вот натерпелась, и мне вроде уже все хорошо. Дайте мне чем-то заняться, дайте мне что-нибудь позагружать себя, всех и тому подобное. Дайте мне что-нибудь очень сильно тяжелое, чтобы я вошла в эту жизнь и тому подобное. То есть вот какая-то вот э, перепись. Кто-то так отдохнет, что в июне месяц, что очень сильно хочет чем-то просто заняться, дайте мне хоть что-то, дайте, я, я, я хочу, я устала, у меня все есть, вот не то, что с жиру бесится, а вот как-то уже вот перенасыщение здесь, вот у кого-то здесь будет как перенасыщение а, в планах и в жизни и тому подобное, что тут хочется, не знаю, уехать, уйти, в отшельник и побыть, шестерочки, там с кем-то там встретиться, возможно, с какими-то людьми также пообсуждать какие-то вещи. Возможно, кстати, вам какой-то король мечей с королевой Пентакли, возможно, на пару либо кто-то из них, либо сами себе, либо кому-то еще можете дать какие-то напутственные вещи для какого-то интересного нового движения. То есть, дорогие мои, здесь, здесь охрененная позиция, правда, на полном серьезе. То есть, здесь все стабильно, как вот немножечко я изолировала. Но я уже так наизолировалась, я хочу чем-то заняться. Просто дайте мне хоть что-то. Поэтому вот здесь я бы сказала, немножко сочетание семерочка жезлов, как и изоляция, немножечко подальше от всего. Потом десятка пентаклей, двойка и солнце. Но, правда, шикарный, как вот, я бы сказала, сам по себе месяц. То есть, протекание этого месяца хорошее. Я бы сказала немножко в таком контексте. То есть не как сюрприз, а как сюрприз сам июнь. То есть положительный, классный. Но мне уже настолько что-то прямо противило, я хочу чем-то заняться, чем-то новым. Возможно, какая-то какая смена просто обстановки тут тоже может происходить. Здесь везде какая-то вот немножко передел. То есть этот... Эм... Эта позиция чисто основана на том, что я хочу что-то переделать в своей жизни. Мне нужны изменения. Либо это осознанно, либо это неосознанно. То есть вот здесь больше какая-то такая позиция: четверка, чаш, девяточка, жезлов, там с дураком, шестерочкой, мечей. То есть как. Какой-то новеллу хочется что-то себя, возможно, где-то попробовать, либо что-то кому-то дать, кого-то возможно спонсировать по королеве Пентакли, либо что-то как-то кого-то там о ком-то позаботиться. По королю мечей, по королю мечей с отшельником, возможно, какой-то найти свой путь, который будет очень сильно много, многодоходным, либо какие-то дивиденды может приносить. Ну, потому что под королем мечей и по отшельнику внизу королева Пентакли. Поэтому вот здесь вот какие-то больше э, хотения как-то изменений в своей жизни, но я бы не сказала, чтобы... Здесь либо кто-то очень сильно хочет как-то из негатива выйти в какой-то позитив, либо из позитива, но больше как-то загрузить себя какими-то вещами. Все, это вот какая-то такая химия этого, этой позиции. То есть занять себя и переключиться вот именно переключиться как переключение каналов вот здесь какой-то сюрприз в виде переключения всякого интересного вас ожидает все давайте я думаю дальше в принципе неплохой такой интересный вариант классненький, мне понравился почему бы не переключаться Возможно, кому-то очень сильно даже хочется и прям да. Ну, ладненько, давайте. <клес> давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал э сюрпризы июня? А, Жужу. -жу. У кого-то желтая, у кого-то она зеленая. Поэтому сюрпризы июня для вас. Король чаш, восьмерка мечей, семерочка жезлов, десятка мечей, опять у нас десятка мечей, офигеть, и опять колесо, опять аж прям рядом. четверочку жезлов. Это уже радует. Честно говоря, десятка мечей, потом колесо, потом четверочка жезлов. Это уже радует. А то мне уже как-то поднапрягаться. Господи. Господи. Так. Возможно, какие-то дивиденды придут. Которые должны прийти, кстати. И не приходили. Я бы сказала, немножко в таком каком-то контексте. Вот здесь карма. Вот здесь у нас очень будет отыгрываться карма. На полном серьезе. Я бы немножко в таком контексте высказала сказала. То есть там переключатель пультов, пультов всяких разных, а здесь чисто карма. Какие-то кармические уроки и тому подобное. Ну, я бы не сказала с кем-то по итогу. Я бы сказала лично для человека. Да. Кстати в корольме король чаш восьмерка, семерка и десятка. Кто вам был очень сильно эмоционально недоступен, либо как-то, то есть кто, те люди. Давайте давайте с людей начнем сначала. Те люди, кто вам был эмоционально недоступен, либо вы эмоционально его вообще не понимали будет вам доступен в июне месяце. Давайте, вот какой-то такой момент. То есть здесь немножечко, я бы сказала, какой-то перекос, наверное, все таки от каких-то там затмений, я так понимаю. Потому что у нас десятка мечей аж во втором раскладе. То есть давайте, давайте, давайте вот так. То есть кто вам эмоционально был непонятен, недоступен. Здесь я бы сказала, будет вам ясен, ясен понятен, как что происходит через какой-то период времени, либо через какую-то ситуацию окончания чего-либо. То есть вы с чем-то закончите, либо вы закончите там с человеком, если вам человек там не был доступен, либо человек как-то скажет какие-то свои точки, замыслы, хотелки и тому подобное. И после этого я бы сказала, что у вас будет все ясен, понятен, я, я, ясен понятен, как, как вот белый день. То есть все расставится на свои места, все поставится э, на место, на русло. Да, дорогие мои, да. Возможно, возможно какие-то так примеряшки тоже могут быть. То есть какие-то изменения между людьми, я бы вот здесь сказала немножечко, они все равно могут проигрываться. Да, то есть я думаю, что к концу месяца у вас все будет прям вот вкусняловка, вот вкуснее, поэтому вот, дорогие мои, вот это, наверное, расклад для тех, кто вот как-то либо в самом себе как-то не понимал, не разбирался, не понимал, куда идти, что сделать, а кто-то с чем-то, с какой-то ситуацией, которая вас терзает, либо вас терзает, я не буду тут короля-чашка отыгрывать, что это тут мужика терзает, я буду, как короля чаш, как людей здесь терзает в общем раскладе. То есть, которые, какие-то мысли вас очень сильно терзают, охмутают и тому подобное, здесь просто выбросите, просто откажетесь, просто поставите точки над «и», и потом вам просто все станет ясно, как белый день. Кто с чем едят и куда, чего я хочу на самом деле. То есть, вот здесь вот какой-то такой… Кто-то поставит очень сильно точку, либо в своих каких-то заблуждениях и каких-то своих нервотрепках либо в каком-то своем каком-то... Я не хочу ни с кем разговаривать, то есть если человек как-то ведет себя странно рядом с вами, то здесь какая-то точка будет объявлена и будет как-то... Ну, не то, что поставлена на место человек, но я бы не сказала. Но здесь как-то все вернется на круги своя. Я бы больше в таком каком-то контексте бы сказал. То есть из десятки, потом колесо и потом четверочка жезлов. Сразу так. Сразу так интересно. То есть плодородие, урожай и тому подобное. И все у нас причем положительные карты. Потом восьмерочка у нас играет а, с правосудием. Возможно какая-то ситуация, которая расставят, кто прав, кто виноват. Здесь тоже могут проигрываться. Здесь могут по кармическому, не знаю, по башке кому-то наплюсоваться в каком-то контексте. То есть здесь, я бы не сказала, что там обидчики ответят за все, но здесь как-то будет поставлено, я бы сказала, именно с колесом восьмерка жезлов, именно правосудие. В таком контексте с четверочкой жезлов все на место, все по правильному, все как и должно быть. Не будет никакой ни восьмерки мечей, ни семерки жезлов, ни понимания, либо ограждения, а будет все ясно, понятно куда я хочу, куда я стремлюсь по колеснице, что я имею по четверке, с кем я хочу существовать, быть, с кем я хочу строить, какую-то связь, не связь, связь, масвязь и тому подобное. Кого я хочу обучать, учить, либо какой-то совет также здесь тоже может как прям прийти. Кстати, в конце, возможно, июня, либо когда вот эта хорошая пора начнется. То есть, как-то как что что-то, что какой-то какой совет прилетит. Либо вы дадите кому-то советы, при этом по миру, я бы сказала, здесь ощущение кайфа, эйфории и тому подобное. То есть приведет к какому-то ощущению мира и гармонии внутри и вообще. То есть здесь, я бы сказала, все четенько, ровненько и гладенько. Прям будет вот как-то через вот именно какую-то конкретно поставленную прям, так скажем, ситуацию. Вот. Поэтому вот все, возможно, вернется просто на свои же русло, тоже я могла бы сказать. То есть, если у вас все хорошо, какая-то дичь, либо что-то там творится, что-то вы вообще не понимаете, а что происходит, пожалуйста, земля, остановись, я сойду. Вот если какой-то такой момент, то есть то, то, то, то это ваш позиция. Давайте так. То здесь просто через какое-то вот через какой-то конец окончания окончание, возможно, каких-то страданий, окончание каких-то безысходных каких-то ситуаций и тому подобное, просто я, я закончила, все, отстаньте. Поставили точку, и здесь как-то вернется все на свое русло. Но я бы сказала как-то так. Ну, то есть здесь вернется на круги свои Поэтому достаточно вот такая кармическая, почему все равно там вот колесо именно про сути с восьмерочкой, с четверочкой, с десяткой мечей. То есть, ну, здесь я, я бы сказала вот какой-то такой момент. Вот, поэтому вот здесь как-то так. Возможно, просто у кого-то там, не знаю, все силы, что я, я уже устала. Дайте, дайте, дайте прикурить <связать> до, кон, до конца месяца, пожалуйста. Вот и вы будете там прикуривать и тому подобное. Но здесь больше не прикуривать, конечно же, ни отдыха от, от всего, конечно же, нет. Здесь намного больше. Все-таки по четверке жезлов, как некий такой стабильный, стабильный по четверке Пентакли, какой-то стабильный, возможно, заработок, либо какой-какой-никакой, но есть. По четверке жезлов какой-то, возможно, праздник тоже может отмечать, возможно на празднике что-то интересно случится, какая-то такая ситуация, либо которая приведет к празднику, то есть вот, то есть в вашем доме и тому подобное, какая-то интересная ситуация по, какая должна быть, какая должна была случиться, поэтому вот вот, вот короче какая-то такое, какая-то такая позиция, поэтому вот ну Классно. Классно. Я очень сильно рада, если такая вот в вначале случается и вообще есть. То есть второй расклад у нас десятка. Это интересно. Ладно. Давайте дальше. Здравствуйте. Кто загадал у нас на фиолетовую свечку ваши сюрпризы июня? Как все официально-то здесь будет? Давайте сюрпризы июня. Может, кто-то тару будет заниматься, прикинь. Тару наслаждение изучать будет. А может, просто кто-то будет страсти жгучей, могучий и тому подобное. Здрасте, здрасте. Так, что у нас здесь-то? Пожезлов, пятерка жезлов, маг. Король пентаклей, королева жезлов, пятерка пентаклей. Ой, кому-то обделят чем-то, чем в чем-то обделят. Либо мужчина обделит женщину, либо женщина всех и саму себя в том, в, том, в том же числе. Но это дележка и обделение. Это не значит, что это плохо. У нас прям тут же это является неким шансом. Дорогие мои, почему у нас второй расклад? Потому что у нас такой же примерно как, такой же, как и первый примерно в одном и том же. То есть все плохое это очень сильно хорошо. Это прям вот какой-то такой, прям звездец я бы сказала здесь. Если кому-то что-то здесь не достает, либо какие-то спорные с кем-то ситуации вышли, это очень для вас хороший шанс, дорогие мои на полном серьезе, что вы видите, что является для вас какой-то какафонией, какой-то жопа-жопной, я бы сказала, в каком-то таком даже контексте, потому что здесь по пятерке жезлов, какой-то гнев с пожом э, жезлов у нас э, э, возможно, касаемо детей, тоже я могла бы сказать, э, либо как-то дети возможно, как-то мудрить будут, либо какие-то сообщения вам могут поступать и э, которые ва вас просто выведят как-то из себя вот здесь, вот здесь, вот здесь и я бы сказала что какая-то жопная ситуация это на самом деле большой вам плюс это большой шанс огромный я бы сказала то есть здесь цель здесь как какие не цель оправдывает средства нет именно как шопной ситуации и они как являются на самом деле для себя и под собой идут как большие интересные возможности, дорогие мои. То есть, возможно, вас немножко... Здесь, возможно, у кого-то проверяют чисто на прочность, потому что у нас под пятерка Жезлов маг, король Пентаклей. И у нас потом под... над королем Пентаклей королева Жезлов. То есть здесь чистейшая проверка на прочность, на вшивость и тому подобное. Возможно, устроено разными людьми, возможно, одним и тем же, возможно, просто жизненными какими-то ситуациями, вестями. Но это на самом деле очень сильно большие шансы для вас возможности по Тузу э, пентаклей, с пожом Мечей, рыцарь, рыцарь пентаклей, Двойка Жезлов. Но ну, раскрытие их немножко, я бы сказала, не сразу будет. То есть вы не сразу поймете, что у жопа это на самом деле, это, это, это классно, <смех> это, это здорово, так это, да, так это классно. Ну потому что у нас по а, пятерка пентаклей ничего особо нет. Пятерка пентаклей связывает туз пентаклей, паш. Возможно, вам надо о чем-то узнать очень сильно, и это для вас какие-то даст, возможно, некие преимущества и некие изменения в вашей жизни. Дорогие мои, так что вот когда, вот давайте прям сразу, наступает какая-то дичь, вот поверь, это совсем не дичь, это возможность, это шанс, только надо подсмотреть, надо, возможно, какие-то вещи, это то же самое, как поломался компьютер, да, «Блин, надо АКТ одна, допустим, вот компьютер поломался, блин, что делать? Надо новый». Вы изучаете этот компьютер. Сколько раз такой расклад как, не происходил, как с таким контекстом? Вы изучаете этот компьютер. Вы понимаете какие-то характеристики. Вы потом приходит такая крутая, говорите, вот мне нужен такой-то, такой-то. Вы потом в какую то такую стезю, не то что пошли учиться, а для себя какие-то навыки и скиллы, и какие-то знания, попожу мечей прокачали и изменили какую-то свою жизнь немножко лучше сделали по рыцарю пентакли то есть некие э, такие тяжелые я бы сказала не тяжелые а долгие некие изменения но они постепенные основательные будут то есть кто-то возможно из какой-то жопы просто жопоненький а реальный будет как-то выбираться постепенько прям вот прям вот со смысла, да мне надо и пошла вперед и волосы назад. побежала, аж, возможно. Так, давайте я немножечко здесь подсмотрю, потому что а здесь у нас после, после этого прям... А, ну вы для себя раскройте какие-то тайны, какие-то интересные ваши, возможно, предположения и тому подобное по двойке жезлов по по как в чем, в чем то убедитесь вот не знаю даже в, ту, в тупом по каком-то пустом вопросе вы убедитесь в чем-то с помощью вот этой вещи с помощью э, э, какофония случилась, потом вы узнали как честно надо с ней справляться это для вас большой шанс но вы его особо не видите потом вы немножко выкарабкиваетесь как-то как-то идем идем с песней, и это вам даст некое понимание того куда надо глядеть просто. Вот, это откроет для вас приоткроет некую завису тайны. Куда надо смотреть? А, да, дорогие мои, там прервалось, э -э, и там вот эта ситуация, она просто сделает из вас сильной личностью, и вы будете реально иметь понимание, куда вам надо и как вам надо выбираться, что возможно делать в каких-то кризисных ситуациях и тому подобное. То есть не то, что вас научит, а я бы сказала, немножко даст уверенность в себе некое понимание того, что я хочу и как я хочу все это делать, строить. Вот. Я бы еще вот добавила, потому что там немножечко запись прекратилась, не уследила я. Ладненько, вот такая интересная позиция у нас по фиолетовой. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал голубой вариант? Давайте посмотрим, посмотрим ваши сюрпризы июня. Какие тут сюрпризы июня? На своею поступью. Это отлично. А что здесь у нас такое-то интересное? Возможно, какой-то рост некого дела. То есть, возможно, если вы как-то... Дайте-ка вот эту интересно? Возможно, некое... Я бы сказала... Дайте-ка дайте подумать. О, как! Погодите, погодите. Так, семерку мечей правосудиям и это уточнение... Погодите, я тут немножечко подзависла. Нет, чей-то, чей-то труд тут будет, кстати, если кто чем занимался, некий труд будет а, немножечко вознагражден. Это раз. Это прям отдельно я бы сказала. еще к дьяволу точнее. Ну, -то... mm. mm. значит, я все правильно просто сказала, да, и все. То есть я сразу поняла все правильно, да? Ну, я все правильно поняла. А же тогда уточняла? Да, чей-то чей чей чей интересный труд будет реально очень сильно хорошо вознагражден в июне месяце. Кто чем, каким-то, возможно, своим, возможно, на работе, возможно, какая-то получка, как, какие-то будут ухищрения вам... Давайте-ка я еще посмотрю. То есть здесь, здесь, если у кого-то с работой беда, здесь вот надо поступать, как хитрые лисы. Вот здесь и вам и будет вам счастье. Либо какой-то иной подход надо иметь к какому-то своему делу, чтобы оно имело какое-то продвижение и тому подобное. То есть здесь какой-то сыграет какая-то хитрость, иной подход. Возможно, некий творческий подход тоже проигрывается по семерке мечей. То есть по-другому пойти, не по тому пути, а по-другому, немножко в обход. Но при этом вам как-то отыграется больше в позитиве сюрпризы июня. Короче, дело в том, то, что сюрпризы июня, вы сами их сотворите по семерочке мечей. и Здесь нету контекста такого, что вас обманут. Ну, ну это, это можно, но вот я бы не сказала просто, что после этого обмана какие-то последствия. А если так, то если обман, типа вас обманит, это какие-то последствия, которые вам даст выход из каких-то кризисных, ваших неприятных ситуаций, ну, это, давайте такое может проиграться. Такое может проиграться. Но больше я бы все равно склоняюсь, что здесь особо хитрости обмана и лукавства. Нет, ну тут семерки нет, именно чаш. Сила рыцарь. Давайте раз скажу. Кто-то реально какой-то получит обман в своей жизни, расстроится, да, очень. Но при этом это какое то некие расстройство. Я бы сказала, некое расстройство принесет некую идею в голову. Я бы сказала немножко даже идею в сочетании с пятеркой, э, с пятеркой. Чаш с девяткой мечей, семерочкой. Пентакли. То есть, возможно, какое-то обдумание какого-то плана и тому подобное вам как-то не удавалось, но, возможно, с помощью, давайте, чужого какого-либо обмана вас произойдет какая-то в голову немножко некая идея, мысля, что вам поможет продвижение, возможно, вашей деятельности, возможно, по жизни, возможно, просто в вашем, не знаю, то, что вы делаете. Но здесь я бы сказала, именно в деятельности, возможно, работа над собой тут тоже может проигрываться, если вы как-то с собой, там, не занялись прям конкретно. То есть э, здесь как, какая-то какой-то хитрость, обман, и вас накинет какая-то такая идея. Я бы ну, папаша, почему-то прям идея, хочется мне сказать, что надо вот заняться каким-то, возможно, собой. Возможно, вы просто чисто в себя уйдете, то есть будете заниматься собой в июне месяце. Возможно, каким-то своим, там, не знаю, э, приводить себя в порядок, либо свою работу. Но как-то вот здесь именно какой-то жар, пыл, страсть, то есть здесь в сюрприз из июня, я бы сказала, большинство, конечно же, устроит себе сами каким-то своим э, неординарным поступком, ходом и тому подобное. И как-то они улучшат с помощью вот этого интересного, не знаю, виляния хвостом, они улучшат свое, возможно, также финансовое положение, либо положение на работе, также положение со своей собственной внешностью и тому подобное. Вот что-то такое интересное. Вот это то же самое, что покрасил розовое, а мне идет, И все просто вах и вах. Здесь какое-то то же самое. То есть, также может проигрываться, кстати, какие-то такие ситуации, когда вам говорили одно-одно-одно, вы верили, доп допустим, доверяли этому человеку, на самом деле этот, вам, этот вас человек обманул, но при этом своим каким-то обманом, либо каким-то своим не особо красивым поступком, он вас натолкнул на какую-то вот мысль, идею, то есть дал вам некий толчок выхода из своего не особо приятного и адекватного состояния души, сердца, мозга, любого. Потому что тут пятерка ча чаша с девяточкой мечей и семерочка пентаклей. Недовольство, все г что за жизнь возможно чей-то поступок, но вот здесь я бы сказала у нас семерочка мечей, правосудимый мы сделал, я бы не сказала от кого и от чего бы здесь, возможно какой-то житейский, приземленный, возможно касаемо каких-то документов, возможно касаемо какого-то каких-то политических не структур, либо вообще как госслужащих, то есть вот здесь я бы сказала, вот не сказала бы точно бы где. Но здесь, возможно, также ваш какой-то некий неординарный подход, я бы сказала, с правосудием с дьяволом вместе, то есть некий маневр, хитрость, там вот а мне вот это как режиссер какой-то, а вот я знаю как надо, давай. Вот так вот никто не делал, я вот вижу. И вот какую то просто безбашный. Это вот как в ТикТоке, Господи Иисус Христос, если кто слышал эту мелодию, вот знаете, вот то же самое. Вот первый раз бред, второй раз бред, третий раз бред, четвертый раз, а что-то в ней есть. И вот здесь вот каким-то своим подходом просто перевернет вот так вот какую-то весь мир и пойдет какие-то дела в гору. Вот, дорогие мои, вот, короче, какая-то такая какофония Вот, и я бы здесь сказала, возможно, здесь будет дело иметь о своей собственной внешности, свое физическое здоровье, возможно, также и моральное. Тоже могу сказать, но я бы не сказала, что здесь особо в приоритете какая-то мораль, но не исключаю. То есть вы здесь приведете больше какой-то стабильности, работая, возможно, на своей работе, также свою работу приведете какую-то стабильность, либо доходность, либо какое-то русло нормально. Возможно, ваш бизнес, если у кого-то здесь есть бизнес, попахивает здесь, у кого-то бизнес Но у нас он очень красивый. У нас восьмерочка, десяточка, пентакли, туз, пентакли, императрица. То есть как-то пойдет в гору. Как-то я прям всем говорю: прям все хорошо mm -hmm. будет. Но вот здесь именно хитр, хитрость, коварство, маневр. То есть это вот то же самое, я читала, вот, я не знаю, прив... вроде как приводила в пример, как одна женщина, психолог, консультировала одну женщину, она говорила, что вот я его, задав... я его подарками задавлю, это из книги взято, то есть это не, не мой опыт, ничего, но что-то подобие. Ну, это не особо, кстати, касаемо любому любовной сферы, но этот очень пример здесь ну, явно подходит. Женщина приходит к психологу и говорит, у нее проблемы, ее мужчина не отвечает взаимностью, он какой-то такой, я ему дарю подарки, я ему дарю все, он как-то больше играет на мне. Женщина не замечала, что он именно Альфонс, она вообще это не видела, то есть для нее он самый лучший, но вот как-то не отвечает взаимностью, что-то не так и тому подобное. Психолог говорит, он, конечно же, вот такой-такой-то, но она ему особо не поверила. Прошло какое-то время. Он подошел, они встретились, да. Ну и как, типа, как ваша жизнь, тому подобное. Да, он был Альфонс, да, он играл со мной, да, была такая ситуация. Но от этого мужчины, я получала то, что за свою жизнь не смогла получить, ни от какого мужика. И вот здесь именно я почувствовала себя такой женственной, и после него я очень сильно раскрепостилась и изменилась. Вот здесь, возможно, какая-то такая тематика есть. Чей-то обман, чей-то непонятный поступок, некрасивый, у вас сделает много увереннее, сильнее и тому подобное. Похоже как на третий вариант, но здесь я бы сказала с примесью обмана, недостоинства, вот какого-то неприятного просто взаимодействия. И у вас как-то вот именно, вот, вот именно обмана. Маневра. Возможно, вы маневр совершите, обман и тому подобное, что у вас просто полетит все дела в гору. Здесь тоже может проиграться. В третьей, в третьей позиции была ситуация, когда просто, не знаю, обрубали с двух концов по пятеркам. Здесь же какой-то поступок привел к пятерке, то есть вот какую-то такую разницу, чтобы вы э, поняли. Поэтому, дорогие мои, вот, как, короче, вот я бы сказал больше. Но Здесь больше основан на себе, на бизнесе, на внешности, на каких-то делах, возможно, семейных, возможно, в своем бизнесе. Но больше здесь основанный, конечно же, возможно, улучшение ваших взаимоотношений в семье каких-то с родственными связями тоже может проигрываться. То есть здесь вот Возможно, улучшение, правда, через работу со своими родственниками, допустим. Возможно, вы кого-то тоже устроите на работу, там, своих родственников, да. То есть и, и вам это и плюс, и, и не минус. <сих> Никакой. Но здесь какие-то дела пойдут в горы только из-за какого-то хитросплетения. Судя по позиции и тому подобное. И у вас прям все прям пойдет прям вот самое прям, не балуйся, классненько и замечательно. Да, и наполнится, и вот какой-то новый виток в жизни, он все равно у вас произойдет. Дорогие мои, вы, вот, вы будете как-то яснее все видеть, чувствовать и понимать, а, что к чему в этой жизни. Ну, немножко здесь как глаза прояснятся, заблестят и тому подобное. То есть наполнитесь больше жизнью и какими-то желаниями, мечтами и хотениями дальше что-то делать и продвигаться. Ну, там смерть выпала, туз, чаш и мир. Вот. Ну, я как продолжение после императрицы. То есть я бы немножко в таком контексте сказала, вы немножко прям трансформируйтесь, вырастите возможно наполнитесь возможно сами будете там, не знаю величавый красивый там как-то изменить возможно внешне но здесь больше все-таки эмоциональная составляющая просто как-то обновление весна наступила у вас весна у вас весна и лето в одном флаконе вот как-то какой-то такой момент поэтому здесь я бы сказала вот как вот как-то так Поэтому спасибо вам за лайки, за комментарии, дорогие мои. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте, подключайте спонсорство, приходите у нас на стримы. Будем с вами играть, выбирать тему по вашим запросам, потому что спонсор имеет такое право. Поэтому, да. И потом можете, кстати, дополнительно какие-то вопросы задавать по раскладу и по... по раскладу. Желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока!